Привет, пацаны, Че, мы с модератором ебошим на раскопочке, вот, будем сейчас это, интересная такая тема, что, ну, покопать просто для себя интерес, сейчас поедем на нычку, не знаю, что там есть, что нету, на нуба нычку, на нуба нычку, да, а вы думаете, что стример только сидит в кресле и, и в танке гоняет, не, не, ребяточки, мы вот это, физической культурой занимаемся, но в плане того, что что-нибудь поискать, ну, сам просто интерес, хобби, да. Хобби, хобби, да, Короче, мы вам будем снимать, показывать, ну, какие-то фрагменты, столько сразу все заснять, там, на 2-3 часа, ну, смысла нет. Местами будем, короче, что-то снимать, у показывать. нас просто город наш шахтерский, как бы есть такие места, где можно что-то покопать интересное, шахтерское именно. Да, ну, мы, короче, это, мы не шахтеры, мы, мы стримеры, чудо-стримеры. Для разнообразия контента, может, вам, если интересно, зайдет, будем снимать такого... Периодически. Ну сейчас зима уже скоро, так что это. Зиму точно никуда не поедем. А, да. На раскопы. Вы самое главное, покажите актив. Если вам будет интересно, значит будем это снимать. Какие-то движения такие интересные. Ну что, выложим да, на канал там это, посмотрите движухи все. чё тогда это уже с места будем снимать. Да, дальше. ждите продолжение, Я запись включил Расскажем, куда мы приехали Копчики, смотрите Короче, пацаны Это шахта А что это точнее быть? Это террикон Здесь сюда что-то раньше ссыпали Сыпали, сыпали какие-то Военные приблуды Ну, не военные Тут, короче, шахтерская Всякая заводская Короче, надо это. Монеты, цепочки, там серьги. Монеты, Все цепочки, серги. Да, в основном э, серьги женские. Мужские серьги. Блять, где тут у меня это? Очередная находочка. Цена не цена, Пипипипипипипипипипипипипипип Так, чуваки, что-то чё нашли мы с модератором Блять, солнце сука, светит Непонятно, какую там уточню Ну нашли Ну что-то нашли Слышь, потею как это, как в танках, ё Такой пот идет Пробел. Не беру, Пока не достанешь, блядь, не узнаешь. Хреново тут солнце, короче, это отсчивается. Что он такой Да нет, так ты это. А попробую держак засунуть и просто расшатать его немножечко. Хотя бы иметь представление, что это. Если смы смысл дальше копать. Видали? Тут богу шевелится. Да, это, походу, скрабило. Ты хочешь быть комнатным терминатором, при поднятии показать, что? пацаны, это, это это, тут дрочь. у него ничего нет. Идем дальше. Идем дальше. Эпический момент, ребята, сигнал хороший, модератор сказал, ну вам, чтобы это, соврать. Сейчас посмотрим, что тут на движение. Ну, ну. ну, рожье, ну. Вот. Смотрите, ребят, зубчик а, от экскаватора, походу. Какой зубец. Такой, нормальный. Серьезный. Да, так это, кстати, берем на ну, дырочку проделываем будет нам это кулончик нет а это кайло, кайло. Ну, так что давайте это сейчас еще раз что-нибудь запокажем хороший хороший Опа, Саня что-то нашел ну да где-то здесь а, О, офф. показал пацкам, ништяк. Ништяк на фотках. Слышь, тачка хрен знает где. Э, да. Мы тут на каком-то... Видали я вниз? Да? Если, короче, упал, всё, стрима не будет. Ну-ка. Вау. Покатился. Да. Что надо, да погнали только. На, возьми. Как говорится, собираемся на Эверест. Тут находка матерая Непонятно что Металл в камне Ну что-то Это что-то Да, тут и колючек И акации растет Пипец Давай глянем Держи киносъемку съемочка Нелегкое это дело Пацаки по горам ползать А тут видишь Здесь уже не песок да. Все Вот тут барахло это осталось Да пофигу вообще. Ну я думаю, есть ли смысл туда идти или нет, Под... пойдем. На камеру. Угу. Я предлагаю тебе, дай мне оставь лопатку, угу. поднимись, посмотри, что там вообще наверху. И если там где-то песок. Нет, а. ты иди так, просто посмотри, Ветрячки работают. Глина. Глинозем. Та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Ну здесь дорога, Сань. Тоже отвалы какие-то. Песок, ну, блин, х хэ его знает Фу-фу-фу-фу-фу Фу-фу-фу-фу фу Шо там? Флянчик. Флянчик Флянец, флянец А? Шо, ё-моё Нормально движуха да пошел вот там дорога идет сверху и так прям от дороги вот такой бугор дорога и бугор такой такие нас интересные грунт какой если там чисто шахматно вот грунт песок у там песок там да сейчас ну-ка. так отключаемся пока Затяжка, это какая-то ботва. Да, это скорее затяжка и бетоном здесь воняет. Не, ну затяжка да ровная но это какой-то петлей что замут не знаю. Короче, бросаем этот сигнал, идем дальше. Выдвигаемся, как говорится, Как говорится. Так, наши ветряки работают. Саня, на что-то нашел клад что там клад под конец денька ну давай посмотрим ну-ка давай запиши как напоследок на какой последок что помирать что ли собрался последок да тут неплохо но ну, плохо видно то что это а солнце отражает. Никакого. ну тут вот был клад мне кажется алкашива не вообще здесь бухали Вот, что-то упоролся. Стой, еще, стой еще. О, Да, парни, нелегко это делать. Сколько может тут? Да, наверное, часа три шакаля. Угу. Это Ты часто попадаются стяжечки. Зепона, мать! На нас с дороги смотрит как на дедлообразных. Скажи, что них там еще червей что ли копать на рыбалку? На свой свою видеокамеру видео. Сам вот наша очередная находочка. Долго шарились, бродили. Кусочек рельса. Небольшой, но находка. Так, что, пацаны, подведем итоги нашего металла копа. Нашли мы, короче, вот такой зубик небольшой, кусочек рельса, Медь дюралька или алюминька. Непонятно, короче, что это такое. Ну так, мелочуха, короче, всякая. Что понятно, непонятно? Жижа. Жижа. Что-то круче, так по мелочи всякие находки понаходили а, именно, как мы как, как горные козлы там лазили Сейчас покажу, где мы лазили По этому террикону Как это нас, перекон По верху, по низу лазили так, так скажешь, все, Что скажешь, Пацаны, там? не сидите дома э, на стримах, а? Езжайте, копайте Делайте металлокоп Да, разминайте полубули